Если вы заказали баню с террасой, вы можете эту баню продать. Ну и все, здесь можно отдыхать. Закрыл дверь, соответственно. Вот я стою здесь, полный рост. Очень комфортно. Пространство и освещение здесь хватает. Доставка бани это... Баня едет к вам на участок. Друзья, привет! С вами я, Андрей Чирва, и наш YouTube-канал о строительстве. И сегодняшняя весенняя серия о мобильной бане. О том, как из обычного морского контейнера сделать баню, в которой будет уютно, комфортно, которую можно перевозить с одного места на другое, и как классно можно обыграть металл и дерево, тепло и холод. Я все сегодня вам покажу подробно изнутри и снаружи, также покажу с чего начиналась мобильная баня и что в итоге получилось. Очень подробно остановимся на том, что есть внутри, какие комнаты, какой функционал, поэтому смотрите внимательно, оставляйте свои комментарии, надеюсь, что будет интересно. С вами находимся сейчас внутри бани и для начала я скажу какие у нас здесь размеры бани то есть для того чтобы произвести эту баню используется 20-футовый контейнер размером по ширине 240 по длине 6 метров и высоту 240 таким образом получается что у нас в бане около 12 квадратных метров чуть больше что здесь мы э, задумывали изначально разместить и разместили? Это непосредственно сама комната, э, в которой отдыхают. То есть, она рассчитана на 4 человека, столик из липы, 4 табуретки. Заходя сюда, мы раздеваемся, вешаем одежду э, верхнюю на вешалку. И можем отсюда, соответственно, попасть в саму зону парилки или э, душевая с туалетом. Здесь у нас Весь контейнер утеплен, я уже говорил, что мы утепляем контейнер полиуретаном толщиной 70 миллиметров, это позволяет достичь комфортных условий внутри бани, чтобы она была энергоэффективная, ей можно было пользоваться фактически в любой точке. Но помимо этого мы еще поставили здесь один радиатор отопления, вот здесь он стоит, это радиатор Фанон. Это те радиаторы, которые не осушают воздух. Они могут работать через таймер, то есть устанавливаем температуру и он сам отключается, когда нужно. Поэтому, кому нужно, можно будет включить дополнительное отопление. Но, в общем-то и целом, для тех, кто любит париться в бане и знает, что это такое, здесь дополнительный обогрев в этом помещении не нужен. А баня, которая за мной, мы ее растопили полчаса назад. Там уже температура 40 градусов. В принципе, если здесь холодно, открывается дверь. Вот я уже чувствую спиной, как тепло идет сюда, поэтому можно топить это пространство, отапливать при помощи самой парилки. Она обшита, соответственно, вагонкой, мы ее задекорировали ореховой, такой под орех тонировка, обработана специальным маслом. Здесь 4 светильника, электрический щиток, на котором, соответственно, располагаются розетки, освещение, обогрев воды и уличное освещение. Ну и все, здесь можно отдыхать. В этой планировке мы сделали еще одно окно. Это зависит от того, где вы будете располагать баню. Поэтому здесь достаточно светло и на левое окно, и на правое окно. Пространства и освещения здесь хватает. Ну что, сейчас я предлагаю зайти в самое сердце нашей бани, это в парную. Обращу ваше внимание на то, что доступ к дровяной печи находится отсюда, со стороны гостевой зоны. И печь облицована минеритовой плитой, это негорючая плита, которая предназначена как раз для того, чтобы отделывать печь в банях. Дверь стеклянная, на магнитном таком замочке небольшом, все видно, что находится там, там очень уютно, пойдемте. Здесь у нас уже тепло, значит, здесь у нас два полка. Соответственно, либо одного человека можно парить на верхнем полке, либо, если сидя, то можно расположиться вдвоем, втроем или в четвером. А здесь у нас использована липа экстра-класса. Дровяная печь, она, соответственно, с камнями. Здесь розовый кварцит у нас, белый талькохлорид. Обшитая липой и стены, и потолок, находятся два светильника. Соответственно, вешалка, где можно вешать веники и халаты. И мы поняли, что в наших банях Нужно делать сливной трап здесь Чтобы в воду можно было прям Она чтобы прям на улицу уходила Но в общем-то и целом здесь есть все Здесь тепло, прям хочется уже париться Напишите свои комментарии Как вам вообще понравилась эта парилка Не понравилась или что-то вы сделали бы по-другому Но мне кажется, что все очень компактно Комфортно и что самое главное Мы это делаем у себя На базе в цеху И вам привозим уже готовую баню Ваша задача ее просто открыть заложить дрова и получать удовольствие. Я попарился сейчас в парной, вышел из нее, закрыл дверь соответственно и прохожу, например, в санузел. Здесь я могу снять свой халат, повесить его на вешалку и зайти сюда в санузел. Значит, в санузле у нас небольшое окошко для проветривания, соответственно, душевая по правую руку, туалет по левую руку, Здесь вот висит на вешалке шторка Покупатель когда покупает Сюда он сам ее вешает Вот я стою здесь полный рост Очень комфортно и дверь здесь матовая То есть та дверь стеклянная, она прозрачная Эта дверь тоже стеклянная, но она матовая Поэтому здесь с точки зрения Комфортного расположения И нахождения никаких вопросов нет Пока мы отдыхаем После того как попарились В нашей парной Я вам расскажу немножко о том Как вообще мы работаем Дело в том, что заявки через YouTube-канал поступают со всей России, с Новосибирска, с Мурманска, с Республики Беларусь, с Казахстана. И все хотят, чтобы я рассчитал, сколько будет стоить баня с доставкой. Конечно, на такие расстояния доставка бани это ну, такое довольно накладное дело. Например, мы считали в Новосибирске это 300 тысяч рублей. Поэтому я принял решение сделать видеокурс, как можно собрать баню самому? Что входит в этот видеокурс? Это 6 уроков по 15 минут. Подробнейших уроков, как я говорю, даже бабушка соберет баню. Плюсом к этим урокам проект, полноценный проект в с двумя планировками. И плюсом к этому еще подробная смета, что вам нужно для того, чтобы построить баню. Кстати, те, кто смотрел первую серию, там была немножко другая планировка, поэтому в комментарии э, напишите, какая планировка вам нравилась больше. Та первая, я ссылочку оставлю здесь, или же эта планировка. На мой взгляд, эта планировка более удачная, потому что здесь больше пространства, больше света. Так вот, видеокурс, э, я тоже оставляю на него ссылочку, ссылочку на сайт в описании к этой серии. Он доступный. Можно в любом регионе России, приобретая этот а, видеокурс, построить самостоятельно мобильную баню. Для кого это может быть полезно? Это может быть полезно для тех, кто хочет построить такую баню для себя, а также для тех, кто хочет сделать бизнес в своем регионе по производству мобильных бань. Подробнейший курс. Плюсом есть возможность получать мои онлайн-консультации. Это все в описании к курсу тоже есть. Поэтому... Баня, когда произведена, заказчик оплатил деньги. Есть базовая комплектация, к ней еще можно добавлять какие-то фишечки в виде там, навесного фасада, в виде террасы. После этого мы баню грузим. И сейчас я вам покажу, как мы грузили одну из бань в конце прошлого года. Что для этого нужно и как мы ее потом устанавливали. Стропим надежно на каждом контейнере есть вот такие углы них и происходит строповка или ремнями или цепями вот так, чтобы не нарушить целостность баня все вот эти вот узлы мы всегда делаем сборно-разборными чтобы потом можно было просто снять крючков веранду и транспортировать оторвали баню от земли Вот мы уже поставили на манипулятор была она вот здесь потому она и мобильна теперь мы ее притягиваем ремнями вот этими и потом будем выдвигаться почему я вам сейчас показываю именно такой фасад на котором нет никаких деревянных щитов самая главная причина в том что мобильность бани заключается в том что ее нужно перевозить и это является габаритным грузом если сюда добавить сейчас панели фасадные, то этот груз уже станет негабаритным. Поэтому все панели, которые есть по фасаду, сбоку бани, с задней стороны бани, они все съемные. То есть, мы когда баню готовим к перевозке, мы снимаем эти панели. Соответственно, у нас остаются провода под светильники. Один провод и второй. Баню перевозим. И там уже на месте хозяин, вот на рейке, которые прикреплены сверху и снизу, может сам эти щиты уже прикрепить. Они идут размеров, от двух до двух с половиной метров поэтому вот этот вот фасад в таком виде баня едет к вам на участок а потом панели готовые и просто навешиваются на фасад то же самое происходит и с террасой то есть если вы заказали баню с террасой то терраса складывается грузится на э, грузовик и когда мы установили баню у вас там уже эта терраса собирается Это уже задняя часть нашей бани, и этот щит, это то, как мы примеряем щиты и собираем их на первой стадии. То есть здесь вы не видите отлива на окно, этот щит не вскрыт, поэтому мы его собрали, поняли, что все хорошо, все встало, все подошло, после этого сняли, вскрыли и изготовили отлив. Это такая вторая стадия после того, как мы занимаемся или начали заниматься отделкой фасада. Таким образом, я вам показал фасадную часть вообще без щитов, задняя часть бани с щитом полуфабрикатом, и с торцевой части бани, там, куда у нас выходит окошко из санузла, здесь у нас уже готовое обрамление, готовый щит, покрытый пропиткой под дерево, и получается вот такая картинка. Мы это называем скандинавский стиль, когда идет сочетание графитового цвета и дерева под орех. Все фасады, они получаются такие контрастные и самое главное, эти щиты легко снять, открутить несколько саморезов и потом также повесить на место. Мобильность на лицо. И, кстати, самое главное еще забыл сказать, если вдруг вы куда-то собираетесь уезжать в другой регион или баня вам надоела, вы можете эту баню продать, продать как автомобиль. Поэтому баня, она является очень классным вложением и она всегда в любой момент может быть продана. Красота получается не сразу. Работа с баней, она начинается с того, что контейнер подготавливается. То есть он обрабатывается изнутри, нашиваются рейки, навариваются уголки, выстраивается вся архитектура бани, утепляются полы и только потом идет вся основная работа. Поэтому вот сейчас это та картинка, с которой мы начинаем любую нашу баню или любой наш мобильный дом. Что для меня важно в производстве мобильных бань? Для меня важно, чтобы были применены качественные, современные материалы. Одним из таких материалов является утеплитель марки ковер. При помощи Ecover мы утепляем соответственно парилку изнутри дополнительным слоем. То есть, вначале пенополиуретан, потом слой ковера, потом фольга и уже получается финишная обшивка из липы. Поэтому на всех своих проектах я использую утеплитель ковер. И он очень многофункционален, начиная от 30 плотности и заканчивая 200 плотностью. То есть его можно применять на мобильные бани, на мобильные дома, на скатные крыши, на штукатурные фасады, на плоские кровли, на вентилируемые фасады. Область применения у него обширна. Рекомендую ковер для применения на серьезных строительных объектах. Я с большим удовольствием рассказал вам о том, что такое мобильная баня, из чего она состоит, что находится внутри, что находится снаружи, как мы ее изготавливаем, какие материалы применяем, как мы ее грузим и как мы ее перевозим. Самое главное, запомните, что мобильная баня это всегда быстро, ее всегда можно продать, не требуется разрешения на строительство, ее можно поставить в любом месте. Поэтому оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И помните, что на канале Андрея Ачирова мы о стройке знаем все.